Привет, пациенты палаты, Немиркин. Что бы вы сказали о своем интеллекте? Как вы скоро узнаете, интеллект – это не всегда способность запоминать огромные книги определений, решать уравнения квантовой физики или перемножать большие числа в уме. Быть умным может означать очень многое. И даже если вы так не думаете, вы, вероятно, гораздо умнее, чем вам кажется. Если вам интересно узнать больше, продолжайте смотреть. Во-первых, вы очень креативны. Чувствуете ли вы, что у вас артистическая душа? Может быть, вы любите рисовать, играть на инструменте, танцевать? Независимо от того, какой вид искусства вы предпочитаете, если вы творческий человек, то, скорее всего, вы еще и умный. В течение долгого времени психологи считали творчество одной из форм интеллекта. И хотя исследования показали, что умные люди не обязательно творческие, обычно верные и обратные, те, кто обладает творческими способностями, также умны. Это объясняется тем, что творчество — это нестандартное мышление, поиск новых решений проблем, возможность взглянуть на вещи с другой точки зрения, а все эти черты присущи умным людям. Номер два. В вашей комнате немного беспорядок. Слышали ли вы когда-нибудь о термине «творческий беспорядок»? Как оказалось, это действительно подтверждено исследованиями. Работа в захламленной и грязной комнате действительно может вызвать творческий подъем у некоторых людей. А поскольку мы знаем, что творчество идет рука об руку с интеллектом, можно сказать, что ваш творческий беспорядок на самом деле показывает, насколько вы умны. Так что если кто-то жалуется на состояние вашей комнаты, скажите, что вы просто стимулируете свою креативность и инновации. Номер три. У вас умные друзья. Люди говорят, что подобное притягивает подобное, и когда речь идет об интеллекте, это может быть правдой. Когда мы выбираем друзей или партнеров, мы обычно предпочитаем общаться с теми, с кем у нас есть что-то общее. Конечно, это не значит, что мы хотим, чтобы они были на 100% такими же, как мы. Но нам нужна какая-то общая почва, чтобы было о чем поговорить. Подумайте о людях, с которыми вы общаетесь. Считаете ли вы их умными и талантливыми? Если да, то вы, вероятно, так же умны, как и они. Подумайте об этом. Если бы они были выше вашего уровня, вы бы, вероятно, чувствовали себя скучно в их компании. Возможно, вы бы не понимали их или не знали бы, как начать с ними содержательный разговор. Но поскольку вы все такая умная группа, вы способны общаться на более глубоком уровне. Номер четыре. Вы сопереживаете. Вы глубоко переживаете за других людей? Всегда ли вы пытаетесь увидеть их точку зрения? И можете ли вы почувствовать их боль, если кому-то из ваших близких больно? Если вы считаете, что это описание вам подходит, то, скорее всего, у вас высокий уровень эмпатии и эмоционального интеллекта, широко известного как ИК. Эмоциональный интеллект – это важный аспект интеллекта. Это способность понимать эмоции и выражать их здоровыми и продуктивными способами. Способность к сопереживанию, ключевой компонент эмоционального интеллекта, означает, что вы можете смотреть на вещи с чужой точки зрения. Это значит, что вы можете понять, что кто-то испытывает трудности. Вам не составит труда прочитать тонкие сигналы языка тела. Это означает, что вы глубоко принимаете всех вокруг и без проблем понимаете их переживания. Номер пять. Вы хотите знать все. Вы слышали об IQ, коэффициенте интеллекта, но слышали ли вы о КЦ? Коэффициент любознательности представляет собой ваше желание и мотивация узнавать новое. И было доказано, что чем вы любопытнее, тем, вероятно, вы умнее. Но почему это так? Возможно, любопытные люди подпитывают свое любопытство, тратя много времени и усилий на изучение новых вещей и узнавая как можно больше. Кроме того, они чаще придумывают оригинальные идеи, что помогает им эффективнее решать проблемы. Так что если вы любите узнавать новое об окружающем мире, вы, вероятно, гораздо умнее, чем думаете. И номер шесть. Вы не считаете себя очень умным. Вы знаете одного человека, который просто обожает хвастаться и рассказывать всем, какой он умный? И в то же время есть другой человек, который явно умен, но невысокого мнения о своем интеллекте. Это известно как эффект Даннинга-Крюгера – когнитивное предубеждение, которое заставляет людей переоценивать или недооценивать свой интеллект. Исследования показали, что интеллектуально одаренные люди придерживаются более реалистичного и обоснованного мнения о себе. Они знают, как многому еще предстоит научиться, и признают интеллект в других людях. Поскольку они знают это, они тратят свое время на поиск знаний. Это заставляет их чувствовать, что они не очень умны, но именно это и делает их умными в первую очередь. А вы почувствовали что-то общее с тем, о чем мы говорили? Всегда так легко думать о себе самое плохое или просто игнорировать все то хорошее, что говорят нам другие, но на самом деле нет никаких причин считать себя неумным. Интеллект – это очень, очень широкое понятие. Настолько широкое, что и сегодня психологи продолжают его исследовать и каждый день узнают о нем что-то новое. Единственное, в чем они сходятся, это то, что вы можете быть умным по-разному. Не обязательно быть Эйнштейном, чтобы быть умным. И если вы позволите себе увидеть это, вы сможете еще больше раскрыть свой потенциал. Если вы нашли это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могут найти в нем что-то новое. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные источники добавлены в поле описания ниже. Суперспасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.